Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Хочу показать сегодня ранговый бой На корабле 10 уровня Александр Невский Советский легкий крейсер Блин, очень нравится мне играть на этом корабле Легкий крейсер В принципе по игре и по ощущениям Играется как тяжелый Ну и живучесть в принципе у него на уровне Интересный получился бой ну, и во многом поучительный. Показывает, что происходит, когда союзники, ну или противники, игнорируют точки. Но здесь сразу сначала боя видно, что не особо все заладилось. Три эсминца отправляются на один фланг. Так делать нельзя. Надо, чтобы хотя бы один эсминец на фланге был зачем три эсминца на одном фланге? Если вы втроем на фланг отправились, значит понятно, надо играть агрессивно, пытаться как можно быстрее уничтожить вражеский эсминец. Там что-то, да, вон видно, один сейчас на мини-карте развернулся, вообще пошел в обратную сторону. Я поначалу, когда бой начался, хотел тоже отправиться в сторону точки А. Обычно туда как бы надо отправляться меньшими силами, я так считаю, вот на этой карте. Да, три корабля там вполне достаточно, иногда даже двух. Ну, вот видно, что противник тоже к точке А отправил большинство своих кораблей, так сказать. Ну а сюда мы вообще вдвоем отправились. Он там фандер на центре решил поиграть. Видимо, на оба фланга, чтобы доставать. Да, у фандера дальность большая. Постреляйте туда и постреляйте сюда, хочется. Я вообще не понимаю, как в таких условиях, да, если посмотреть здесь, у противников нету ни одного корабля с РЛС-кой. То есть, ну, там из крейсеров один единственный, Смоленск, у которого рлс отсутствует. На эсминцах условия очень комфортные для игры. При аккуратной игре, правильной, не знаю, как так быстро можно сливаться. Вон у нас... Этот супер корабль Ямагири уже больше половины прочности выхватил Наверное там зорки в на центре встретился Зорки ему накидал по самые помидоры Ну тем не менее, пока что ничего не предвещает беды Захватили две точки, очки капают Мы ну, видя то, что на точке С, я так понимаю, противников особо нет Один конь, решаю, ну-ка пойти Продавливать. Ну, не то, что продавливать, а попытаться захватить точку С. По очкам мы уже немного впереди. Кстати, в рангах очень много от очков зависит. Даже, по, по мне, так больше, чем в обычном рандоме. Не знаю. То ли тут очки как-то чаще, что ли, капают. Хотя, вроде бы, нет. Может, из-за того, что кораблей поменьше. Вот здесь попадая я в засвет, значит, понимаю, что помимо Зоркова здесь есть еще где-то один эсминец. Ну или Смоленск, который еще ни разу не светился. А, нет, вот, Смоленск, нет, Смоленск далеко. Где-то, где-то справа, скорее всего, Симакадзе здесь был, но я его так и не обнаружил. Зорки не знаю вот на что рассчитывал. Я сначала думал, что он пойдет на торпедную атаку вот здесь сейчас в этой ситуации. Включил гидрокустику на всякий случай. Ну, не знаю, то ли он на КД был. Может, Грос ему там выбил. Торпедные аппараты. Достаточно живучий оказался эсминец. Тут что-то понимаю, настреливал, настреливал там. Может быть, не особой метки. Вот уже, пожалуйста, у нас минус один союзник. Я не знаю. Некоторые игроки ну просто вот не думают В такой ситуации, когда у нас Под контролем находятся две точки Зачем лезть вот туда вперед Если сейчас видно на миникарте, где помер Этот наш линкор Смысла в этом никакого То есть не было продавливать, да Если две точки, спокойно удерживаем, контролируем Очки капают, противник Будет, да, видишь, что Уже... Извиняюсь, по очкам сильно проигрывает, начнет рисковать, вот так же как наш фандер. Тоже, зачем ты сюда лезешь? Знаешь, что там и недалеко, знаешь, что здесь конь с фугасами, который тебя сожжет. Вот здесь решаю, ну, может, немного рискованный такой поступок выкатиться вот так. Ну, хотел попытаться добрать Зоркова, ну и рассчитывал на то, что мне повезет, и конь все-таки будет на фугасах. Потому что, да, видно, что он стреляет фугасами, тем более сейчас он уходит на КД. Конечно, фугаса от коня тоже получать неприятно, но фугаса это все таки не бронебойки, а я не, не на картонном, в принципе, корабле. Можно выдержать несколько залпов, но это, походу, Смоленск по мне настреливает. Пожарная тревога! Ну да, от коня, от коня летят фугасы. Немного не удается Зорков, конечно, добрать. Союзники как-то особо не помогли. Конь, не конь, а он там кто-гроз кидает мимо. А еще и Зорки Хилку активируют. Ну, 2000 у него оставалось. Не получилось. Конь так и не перешел на бронебойные снаряды, конечно. Тоже большая ошибка. Если у тебя хорошие фугасы, это не значит, что надо игнорировать бронебойные снаряды. Фугасы хорошо на дальних дистанциях. Или когда ты стреляешь не в борт. Точку С так пока что захватить не удалось. Но оставил я на откуп союзникам. Пожалуйста, у нас минус второй союзник. На этот раз супер эсминец Ямагири отправляется отдыхать. Раскидав торпеды широким веером. Зачем? По дамаге. Не густо всего 30 тысяч нанесенного. У нас минус еще один союзник. Минус еще один союзник. Короче, в этой ситуации уже понимаешь, что все-все пропало. Бесполезно что-то менять. Но тем не менее удается там захватить точку С. Нашему Гроссору Курфюрсу. И вот даже сейчас, видя в такой ситуации, у нас три точки. Я не понимаю, зачем Гросс пошел дальше за эсминцем, за этим зорким. Надо было просто оттягиваться, уходить и тянуть по очкам. Здесь надо тоже, вот сейчас важный момент, не дать Гроссу Курфюрс захватить точку. Поэтому надо, надо сбивать захват. У нас под контролем все три точки. Гроссер думает, что у тебя много прочности, это тебе поможет. Да, у него он идет один веер, второй веер, третий. Там же еще Симокадзе, где-то неподалеку. Если честно, уже, да, здесь начинаешь думать Все, слив В такой ситуации только пытаешься Как можно больше нанести урона Дабы занять первое место по опыту И сохранить звезду Потому в этом плане ранги даже Более токсичны, чем обычный рандом В рандоме что ты теряешь, да, только время А здесь ты теряешь звезды Когда проигрываешь Система здесь, я считаю, достаточно в ранговых нечестная Ну, как я и раньше говорил, что лучше, да, сделать так Что за первое место по опыту давали звезду За второе место по опыту сохраняешь звезду, как сейчас, да, за первое место А тот, кто занял последнее место, теряет две звезды, ну остальные по одной теряют Было бы, мне кажется, больше, более честная система. Не было вот таких бы союзников, которые выходят и -по, по центру вот так по-быстрому сливаются. Потому что понимали, да, что это чревато. А то, мне кажется, некоторые это так специально ранги проскакивают. Да, по-быстрому надеются на то, что какие-то союзники будут вытаскивать. Бои заходят в бой, по-быстренькому сливаются Тут же пошли сели на другой корабль И так один за другим Вот наконец-то удается размочить счет Уничтожить первого противника Все три точки у нас, очки капают нам Здесь сейчас еще и сменится, Но дальше будет видно совершить большую глупость Что усложнит наше положение еще больше Хотя все могло закончиться гораздо раньше и проще, если бы не наша смене сейчас вот. Ну, сейчас дальше будет видно. Противники все далеко, я понимаю, что им до точкам, да, там точку А надо идти, захватывать, на точку С. Вот здесь Гроссер Курфюрст устремился в сторону точки Б. В этот момент я уже начал нервничать Понимая, что уже все в моих руках И этот бой можно еще спасти Ну вот точку А у нас начали отжимать Очки будут капать медленнее и Здесь уже начинаешь считать Смотреть, сколько там очков плюс-минус Дают за какие уничтоженные корабли Вот я понимаю, что если уничтожить Гроссор То до победы останется вообще Уже считанные секунды Удается повесить пожар Косминец кинул там по нему торпеды. но ну, это Халан, которого торпеды наносят небольшой урон. Но у Гроссера аварийка на КД. Надо тоже видно, там повесил я на него пожар. Пожар не горит, значит он использовал аварийную команду. Точку С тоже противники начали захватывать. сто с небольшим очков остается до победы. И до точки Б противнику идти далеко. У Гросса остается 2 600 единиц прочности, и вот что делает наш союзный эсминец. Он не выдерживает, думает, сейчас я Гросса по-быстренькому, да, добью, начинает настреливать СГК. А Гросс еще врубает свой ПМК. Не знаю, то ли здесь жадность Халланда сыграла на том, чтобы, да, на, на фраг... Ну, то ли просто элементарная глупость И... Да, не просчитать Сейчас бы у нас было уже сколько там 950 очков где-то Оставалось бы там вообще нет ничего Вот, 890 все-таки удается Гроссера добить Второй уничтоженный противник И вот в этой ситуации уже видно Что теперь противник да, До конца боя еще 6,5 минут 100 очков Нам не хватает до победы Противник может успеть дойти до точки Б. И прочности у меня уже не так много, чтобы против пятерых сражаться. Я понимаю, что придется как минимум, чтобы победить, уничтожить еще один корабль противника. Но для этого должно накапать как минимум 950 или даже... Но я рассчитывал, что эсминцев подловить. За эсминцы дают, по-моему, плюс 40 очков. То есть я считал, что надо 960 если накапает, то еще останутся шансы на победу. И вот тут ждешь и считаешь, считаешь. Не хватает 30 очков еще. А противник по-любому уже там летит со всех сторон на точку Б, но я поэтому не стал уходить куда-то вдаль. Остался рядом с точкой Б, что если кто-то встанет на захват. Да. и, Ну, опять же, я говорю, рассчитывал, что это будет эсминец. У меня еще РЛС-ки все. Ну, не все одну я использовал. Ну, как-то эсминцы были далеко, смысла их тратить не был. Что удастся эсминец на рлс подловить. И может, у них там небольшой запас прочности. Один эсминец уничтожаешь и победа. Ну, если вот еще 6 очков накапает. Очки-то очки удается набрать. Осталось главное уничтожить еще одного противника. Я прям ждал момент, когда зайдет кто-то на точку. Я должен перед этим еще в засвет попасть. Это же здесь, прям на грани. Вот, я попадаю в засвет, врубая на всякий случай гидроакустику. Мало ли, может, и на шару кто-то торпеды мог кинуть. Или вдруг там симокат заиграет на 20 километровках. Тут такой нежданчик первого увидел коня. Думал, уже все, точно, все пропало. Вот заходит на захват точки. И удается засветить Смоленска. Вот он. Шанс. Ну, тут уже таить нечего. Который я не упустил. Все-таки удалось мне уничтожить этого Смоленска. И тем самым заслужить, во-первых, редкую, очень достаточно ценную награду, как она там называется, один поле не воин. Ну, это канала Колобанового корабля. Ой, в танках. То есть, оставшись в одиночку. Ну, здесь, по-моему, против четверых. Ну, да, если против четверых-то остаешься. Ну, здесь против пятерых. Вот такой вот получился бой. Тонкий расчет. И победа в кармане. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.